12 стих из 2 главы книги Откровения мы читаем. «Ангелу пергамской церкви напиши, так говорит, имеющий острый с обоих сторон меч. знай твои дела, и что ж, ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана. Умершлен верный свидетель мой Антипа». Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и должертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которых я ненавижу. Покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, уст моих, имеющий ухо слышать, да слышишь, что Дух говорит. Церквям побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень. И на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Примерно 120 слов. Эти 120 слов должны были поменять курс положения церкви пергамской. То есть прошло два поколения взрослых людей по 20 лет. И мы видим, что положение церкви было не самым лучшим. И эта церковь находилась вообще-то в такой атмосфере, где в среде, где, ну вот об этом мы тоже немножко поговорим, в тяжелом городе, в тяжелой области, и были свои какие-то определенные последствия того, где эта церковь находилась. И я скажу, что эта церковь весьма похожа нашему с вами сегодняшнему времени. Опять я не говорю о временах, что церковь мы сегодня переживаем. Нет. Каждая церковь мы можем к себе отнести. Итак, мы начнем с каждых слов, в которых такие ключевые слова, которые я хотел бы обратить внимание, что Иисус Христос говорит ангелу, посланнику. Это не был служебный дух, это был человек, который был послан к Иоанну, и Иоанн передает ему то откровение к этой церкви. Ангел, посланник пергамской церкви, напиши, так говорит. Если хотите увидеть, в чем была проблема откровения Христа в церкви, это обращение Христа Обратите внимание, с каким обращением Христос обращается к церкви, это была и проблема. Что я имею в виду? Смотрите, что он здесь говорит. «Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч». Что это? Мы сейчас поговорим, вникнем немножко об этом. Но он говорит о том, что самая главная атака, которая пришла на эту церковь, это поставить под сомнение, кто такой Христос, как, что Он есть то Слово, которое создало все». То слово, которое стало плотью и обитало с нами полная благодати истины. То есть, однако а в этой церкви было, и, и есть причины этому, почему это было, в каком городе находилась эта церковь, почему именно с, тех, с этих слов начинает Христос. «Так говорит». То есть, опять он напоминаю вам те слова, что мы говорили в прошлый раз в других церквях. Он с тем же обращением говорит. «Так говорит тот, кто учит, тот, кто увещевает, советует, командует, направляет. Тот, кто...» Именно что я хочу, чтобы пергамская церковь поняла, Христос говорит, что я главнокомандующий, который есть меч обоюдоострый. Острый Острый еще имеет в греческом значении это слово как острый, как ну, острие меча, но также имеет еще значение быстрый. Слово быстрый тоже это правильное употребление, мы можем использовать здесь, что обоюда. Острый меч, быстрый меч, который проникает, и речь, когда идет о мече, здесь идет острое копье, это одно значение этого слова, острый меч, острое копье, которое пронизает в глубину тела человеческого, и также это меч, который ну, солдат носит на, право, на правой стороне своего плеча. Это очень меч с обоих сторон. Конечно, Христос говорит здесь именно о себе. Смотрите, что посланник евреям мы читаем. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча острова оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные». Эту способность имеет только Христос. Посредством Слова, которое мы с вами имеем. Прошло, пришло, Когда пришла полнота времени, Слово, которое мы с вами имеем, Слово стало плотью, стало обитать с человеком. И сегодня Христос также обитает Своим народом, Духом Святым, живущих в нас. То же, самое, то же самое слово, которое мы сегодня читаем, изучаем, оно обитает внутри нас. С обеих сторон меч, мы уже говорили об этом, что это меч, который проникает, да? Итак, смотрите, что Христос говорит в 19 главе книги Откровения, что Он говорит именно о себе. Почему мы говорим, что так говорит имеющий острый с собой сторон меч, что это есть Слово, это есть Христос. И мы говорим, и я говорю о том, что шла атака именно на Слово Божие, именно на Христа. То есть откровение Христа в этой церкви через Слово было упрятано. Слово пришло, ну как вам сказать, в такую, ну, перестало быть авторитетом в церкви. И этому были свои причины. Откровение, 19 глава, 12 стих, мы читаем, очи у него как пламень огненный, и на голове его много диадим, он имеет. Он имел имя, написанное, которое никто не знает, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божье. И воинство небесное следовало за ним на конях белых, обличенных в белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы